Здравствуйте, друзья. Если еще меня не знаете, то будем знакомы. Меня зовут Дмитрий Третьяк, я миграционный эксперт. Хочу поделиться с вами ситуацией, которая произошла у одного из моих старых клиентов. Итак, краткая предыстория. У него была автомойка на тот момент, когда мы с ним начали сотрудничать. Обслуживался он у меня более двух лет. Позже он продал автомойку и изредка звонил мне, консультировался по миграционным законам. Примерно месяца три назад он позвонил и сказал, что у него столовая, и ему необходимо оформить несколько иностранцев. Мы с ним встретились и разобрали его ситуацию подобрали для него более выгодный и комфортный вариант оформления его работников. Я выслал ему список документов, которые понадобятся для работы, и подготовил трудовой договор под его сферу деятельности для оформления его людей. После этого он пропал. Спустя две недели он позвонил снова и сказал, что у него бухгалтер, знает, как оформлять иностранных работников, и попросил с ней связаться, так как у нее есть вопросы. «Ну окей», — подумал я. «Если необходимо бухгалтеру разобраться в ситуации, то я всегда рад помочь». Я связался с его бухгалтером, она сказала, что э, ранее оформляла уже иностранных работников в штат. Вот ну, и начал задавать вопросы. И тут я понимаю, что они не планируют далее со мной работать. Поэтому я решил э, проверить вообще его бухгалтера, задать несколько провокационных вопросов, ответы на которые дадут мне понимание, сможет ли она правильно оформлять трудовых мигрантов или не сможет. В общем, она не справилась. Я, в свою очередь, позвонил этому клиенту и рассказал ему все как есть. Плюс предложил ему найти другого специалиста для оформления мигрантов, если по каким-то причинам он не хочет работать именно со мной. На что он ответил, что он доверяет этому бухгалтеру и уверен, что она его не подведет. Поэтому не видит смысла обращаться к кому бы то ни было вообще. Как говорится, мое дело предупредить, а решение должен принимать каждый самостоятельно. Так вот, 21 октября, когда прошло уже два месяца после этой ситуации, звонит мне этот клиент. У него задержали 5 человек и говорят, что они работают нелегально. Но он уверен, что бухгалтер официально оформила людей и просит меня помочь разобраться в ситуации. Я, конечно, согласился, несмотря на высокую занятость. Оказалось, что его бухгалтер подумала, что достаточно будет подписать с работниками грамотно составленный трудовой договор, кстати, договор, который я тогда для него составил и отправил ему. Но вот уведомления, которые она подала в УМВД, во-первых, они были неправильно заполнены, во-вторых, она подала их через 5 дней, а это значит, что она подала с нарушениями сроков. На данный момент этому предпринимателю грозит штраф от 2 до 5 миллионов рублей. И как-то уйти от этого штрафа ну, у него просто не получится. И так как он ИПшник и э -э -э не подготовил изначально для себя возможность переложить ответственность на должностное лицо, но ну, вероятнее всего он будет разорен. Стоит ли доверять рядовым сотрудникам оформления мигрантов? решать, конечно, лично вам, но подумайте вот о чем. Вы наверняка не ходите к сапожнику, чтобы лечить зубы, а к стоматологу проверять зрение. Обращайтесь всегда по адресу, к профильным специалистам. Как я говорю своим новым клиентам, если оформление мигрантов мог бы заниматься любой котровик или бухгалтер, то ежемесячно не штрафовали бы более 70 организаций и ЭПшников. Делайте выводы сами. Я уверен, что предприниматели, которые уже пострадали от неквалифицированных сотрудников, понимают, о чем я говорю. Берегите себя и свой бизнес. И подписывайтесь на меня по ссылкам ниже. Удачного вам дня!